И снова всем привет, мы проходим мануальную терапию, сейчас интересный момент, мануальная терапия уха. Значит, смысл в том, что там идет за ушной раковины, да, вот перепонка, вот там ушная улитка пошла, самые маленькие косточки здесь, вы помните, да, и стремечко. и дальше вот пошло вниз евстахиева труба, она идет по диагонали получается, вот ушная отверстие, да, диагонали вот туда к пазухам гайморовой пазухи да за носом который то есть вот представьте эту диагональ вот туда в глубину поэтому нам когда мы выдергиваем за раковину надо выдернуть вот, вот здесь поглубже взяли выдернуть вот по вот этой диагонали назад потом берем за верхнюю ракную также по диагонали назад это вот два приема чтобы не скользила рука небольшую тут нам надо взять маленькую такую тряпочку, салфеточку, фиксируем череп, прям чтобы он не крутился, да, плотно. Вот туда поглубже, отсюда, отсюда снимать. вот прям, вот туда поглубже залазим и выдергиваем вверх. О, слышал, да? Угу. Вот, тут, вот по такой диагонали. Не обязательно может получиться так, тогда второй способ. Завешиваем, дергаем, дергаем тоже в ту же сторону, как бы вот так вот выворачивая ухо. Только смотрите, если вы захватите вот так и будете кривить ухо, да, человеку просто будет больно, он вас ударит. Поэтому захватили, делаем резко, чтобы не успел человек почувствовать боль. И вот туда. Немножко больновато, да? Третий способ. Захватываем теперь все ухо целиком, вот так вот, плотно. Поглубже плотно. И за счет того, что наш кулак вот от, от черепа, видишь, выдвигает его, вот, мы, получается, выдергиваем по диагонали вот туда уже. Фиксируем жестко и... дергаем. Чуть-чуть уже волновато стало, да? Нормально. когда вы потренируетесь, да, с первого раза может не всегда получится. Но когда вы потренируетесь, уже можно так с человеком здороваться. Вот, привет-привет, он к вам руки тянет, а вы ему так раз за ухо, и оба ухо тук. Такой у него здесь, да? Значит, да. И его уха тук-тук, он сразу у вселя приходит, что случилось? Так, и еще один способ. Выдергиваем теперь вот это вот сухожилие над ухом. Значит, наш удар будет такой хлесткий, как плеткой, вот так вот. То есть поближе взяли, подняли вверх. И в сторону по вот туда даже сняли пробуем вот ну в принципе и даже я иногда сам себе так делаю заплашку вот, вот, взяли вверх и в сторону О, <с mistakes> было, да? вот ну а теперь а, ну кстати для чего это делается да улучшается височное кровообращение в головном мозгу улучшается проход